Меня зовут Елена Дочкина, я работаю в компании EY, возглавляю направление корпоративной ответственности и занимаюсь административным управлением. И уже 4 года являюсь председателем Совета бизнеса по вопросам инвалидности в городе Новосибирске. Мы поговорим о преградах, мифах и стереотипах, которые существуют как у работодателей, так и у соискателей с инвалидностью. Порой можно э, услышать, что у соискателей с инвалидностью существует некий статус особый. Ну, отчасти это связано, может быть, с тем, что э, иногда ребята с инвалидностью приходят на квотируемые рабочие места – или для них специально оборудуются рабочие места, или какие-то есть специальные программы адаптации. Но на самом деле никакого статуса у кандидатов с инвалидностью, конечно, нет. Любой работодатель ждет к себе хорошего сотрудника. И никому в компании не важно, какие у этого сотрудника будут особенности, потому что мы все люди с особенностями. Важно, чтобы этот сотрудник, придя в компанию, хорошо работал, сам чувствовал себя комфортно, чтобы он влился в команду, чтобы он не только работал, но и стал частью дружного коллектива. Это один из мифов, которые существуют в основном у соискателей с инвалидностью, о том, что есть какой-то особый статус. Это просто миф. Если Соискатель с инвалидностью всерьез решил э, начать искать работу, а возникает вопрос, какие преграды могут стоять на его пути. И я бы разделила эти преграды на такие физические, то есть внешние, и на внутренние, то есть преграды, которые существуют у каждого человека в его собственном сознании. Вот если говорить о внешних преградах то я считаю, что на самом деле таких преград не существует. Любой соискатель с инвалидностью, без инвалидности, он имеет доступ ко всем одним и тем же ресурсам. Ну, например, там платформа HeadHunter или платформа зарплата.ру, на которую он может выложить свое резюме. Он может связаться с интересующим его работодателем он может договориться о встрече, прийти на собеседование. И единственные физические преграды, которые, возможно, еще где-то существуют, это отсутствие доступной среды. То есть на самом деле преград очень мало. Всегда можно что-то придумать, чтобы их преодолеть, если их не бояться. И тут бы я перешла как раз, в общем-то, к более серьезным преградам, которые, конечно же, существуют в сознании каждого соискателя. Преграды можно и, наверное, правильнее назвать некоторыми мифами, которые существуют в сознании у работодателя и у соискателя. А миф или стереотип – это такая своеобразная защитная реакция любого человека, и она, в принципе, несет позитивный смысл. Любой стереотип, любой миф, он сигнализирует нам о некоторой опасности. Он старается предостеречь нас от какой-то неприятной для нас ситуации. Если говорить о соискателях с инвалидностью, то самый сильный миф это меня все равно никуда не возьмут. Это связано с тем, что, как правило, для... Соискатели с инвалидностью, его родители, его близкие, его окружение с детских лет стараются создать некое такое вот достаточно комфортное существование, чтобы скомпенсировать какие-то неудобства, связанные с физическими недугами или еще с какими-то особенностями. И так не хочется расставаться с этой зоной комфорта. Но мне ведь и так хорошо у меня там есть определенная пенсия, у меня есть хобби, у меня есть друзья, у меня даже есть активная социальная жизнь. Мне здесь и так хорошо, а вот там, в мире строгих работодателей, меня никто не ждет. Это очень сильный миф, это такая защитная реакция организма, не выходить из зоны комфорта. Хотелось бы подчеркнуть, что никаких оснований думать, что меня никуда не возьмут, у соискателей с инвалидностью быть не должно. Работодатель любой, особенно если эта компания-лидер в какой-то области, всегда будет рад взять сотрудника с инвалидностью, если он увидит в этом человеке некую, особенность, некий потенциал и некую способность делать любую конкретную работу лучше, чем кто-либо. Работодателю не важно, есть инвалидность, нет инвалидности, ему важно найти своего сотрудника, который будет работать хорошо. И именно поэтому работодатели, вот, например, во многих городах объединились в Совет бизнеса по вопросам инвалидности. Именно для того, чтобы всем рассказать, показать и при помощи разных проектов и акций донести и соискателям с инвалидностью, и другим работодателям, что мы ждем, мы ждем ребят с инвалидностью, и будем рады их принять, как только мы увидим в них сотрудника, которого мы так долго ищем. Могу рассказать про конкретный случай, вот свидетелем которого я являлась прямо от начала и до конца. У нас существует в Новосибирске ну и в других городах, в Москве в том числе, конкурс «Путь карьере для ребят с инвалидностью. Он проходит в течение 2-3 месяцев. И в течение этого конкурса наши конкурсанты от и до научаются, как искать работу, и в финале выступают при, перед реальными работодателями, которые иногда тут же и в финале делают, собственно говоря, им предложения. Два года назад к нам пришла девушка, она училась на последнем курсе факультета журналистики. и Она очень активна и в социальных сетях. И у нее было очень много друзей, и была она волонтером на разных проектах. А вот в начале конкурса она чувствовала себя очень неуверенно. Все наши попытки помочь этой девушке понять, где она хочет работать, кем она хочет работать, у какого работодателя ей хотелось бы работать – встречали такой, знаете, внутренний саботаж. Чувствовалось, что вот этот вот миф, стереотип меня все равно вот в какое-то приличное место не возьмут. В ней сидит очень мощно. Конкурс наш предполагает достаточно большой образовательный блок, в котором мы работаем предметно именно с этим стереотипом. И где-то в середине, где-то во второй половине конкурса эта же самая девушка стала очень ярко раскрываться. В ней стали раскрываться те навыки, которые она получила, обучаясь на факультете журналистики. И когда она делала финальную презентацию, это было очень яркое выступление. Она заняла не первое место, она заняла второе место. Но одна очень крупная компания, очень уважаемая компания, прямо на финале конкурса сделала ей предложение о стажировке. Прошло уже два года, и каждый раз, когда я встречаюсь с сотрудниками этой компании, которые бок о бок работают с этой девушкой уже два года, они говорят, это просто звезда. Для меня это пример того, что да, миф есть, но его нужно разбивать. С ним нужно попрощаться, отпустить его, забыть о нем и никогда больше не вспоминать. У работодателей тоже есть свой наборчик мифов. Самый главный миф — это то, что соискатель с инвалидностью или затем работник с инвалидностью — это человек, который будет создавать очень много неудобств и требовать к себе повышенное внимание. Связано это прежде всего с тем, что и работник с инвалидностью, и соискатель с инвалидностью может остаться чем-то недоволен какими-то действиями со стороны работодателя, которые он э, сочтет э, ну, либо оскорбительными для себя, либо какими-то неудобными для себя, либо неподходящими для себя. И как любой э, человек, начнет это высказывать. Но почему-то, если это будет делать сотрудник с инвалидностью, то работодатель как-то по-особому к этому отнесется. На самом деле суть мифа заключается в том, что работодатель всегда ищет определенный, так скажем, типаж. Он ищет человека, который будет получать удовольствие от той работы которую он делает также работодателю очень важно чтобы у его сотрудника у соискатели, которые приходят к нему. Помимо набора определенных профессиональных качеств, были э, такие черты характера, которые позволяли бы легко договариваться, разрешать споры, э, чтобы э, этот соискатель, а затем уже сотрудник, мог э, очень быстро и легко понять, чего от него ждут. И если э, работодатель не видит э, таких черт характера в любом сотруднике, он подумает, имеет ли смысл брать такого человека. Но мы все прекрасно знаем, что на самом деле большинство соискателей с инвалидностью, особенно тех, которые замотивированы на поиск работы, они как раз такими чертами характера и обладают. Они готовы, посвящать больше времени той работе, которая им нравится. Они готовы искать путь, как договариваться, как установить контакт, как поддерживать коммуникацию с другими членами команды. Они стараются добиться таких результатов, которые показали бы, что они успешны на данном месте работы. Это Статистика, которая, с которой не поспоришь. Как представитель работодателя, который ждет соискателей с инвалидностью, хотела бы предложить вам развенчать свои мифы, выйти из зоны комфорта, попробовать себя в поиске работы, сделать определенные выводы. И не бояться, если у вас поначалу что-то пойдет не совсем гладко. Я уверена, что это очень интересно пытаться сделать что-то новое, чего ты никогда в жизни не делал. И делать это и раз, и два. Знаете, как в копилку собирать, там, тут мне раз отказали, здесь я что-то, чего-то не учел, Но в итоге встретиться с работодателем своей мечты. Я вас уверяю, это интересное, увлекательное путешествие, и это ваш путь к карьере.